Дорогие друзья, всем здравствуйте, с вами Пугачева Наталья. Так, где у меня прогноз мой? Подскажите, насколько меня хорошо видно, насколько меня хорошо слышно по десятибалльной шкале. Поставьте, пожалуйста, десяточки, если видно, если слышно. И мы сегодня начинаем с вами прогноз на ноябрь. Друзья, ноябрь у нас с вами... Да, все, все поняла, что хорошо видно, слышно ноябрь у нас с вами начало нового сезона по китайскому календарю понятно что мы по китайскому календарю не живем это эм, так, скажем документ нужны для астрологов да? то есть мы сверяемся с какими-то энергиями э, мы предсказываем как будут работать эти энергии Но, тем не менее по китайскому календарю у нас с вами уже не за горами зима. И ноябрь э, начало этого сезона, начало сезона зимы. Это у нас с вами будет свинья, земляная свинья. И сегодня мы как раз про нее и начнем с вами говорить. Наконец-то к вам попала. Виктория, но ну я тоже рада, что вы к нам попали. Не знаю, что вам не мешало, что вам мешало до этого. Месяц моего грабителя богатства. М -м -м. Да, ну, грабители, я вам на всякий случай скажу, у нас в свине что находится? У нас в свине находится Рен, это основная стихия, да, то есть у вас значит, если у вас Рен грабитель богатства, значит вы Квей, но я хочу сказать, что для Квей это полезный бог, то есть это не столько грабитель богатства, Квей это дождь. Свинья – это большой океан воды. Дождь без воды, чтобы не набирать это воду не может. Так что для вас пришло, в принципе, неплохое время это для вас полезный бог. Так что, Галина, ну, тут грабитель вообще не самое важное слово сочетание для вас в этом месяце. А для меня приходит месяц дубликат моего года рождения. Ага. Ну, вот смотрите, что там может происходить с вашими родственниками, что там может происходить в большом социуме. Хотя уже я уже даже боюсь предсказывать, что может в нашем большом социуме произойти. Да? Понятно, что пока вот как-то ничего хорошего-то не происходит. И время, в которое мы с вами входим, оно, ну, если говорить про, про всех волнующие вопросы, оно не способствует тому, чтобы эти вопросы наши ковидные как-то разрешались. Да? А, холодное, очень холодное время, хо о, самый холодный год из всех 12 земных ветвей, и у нас с вами перелом наступит только в год тигра, а год тигра у нас наступит только в феврале. Так что сейчас мы самый-самый холодный год вступаем в самый-самый холодный сезон. но не самый-самый холодный месяц, холодный месяц будет следующий. Так вот, Забыла представиться, меня зовут Пугачева Наталья. Если среди нас такие люди, которые видят первый раз и попали к нам первый раз, поставьте единички. Нам будет приятно, что вы к нам присоединились. После моего прогноза, где-то я так на час, час лишний будет мой прогноз, а потом будет прогноз нашего преподавателя по фэн и Татьяны Смирновой. Так что месяц сталкивается с года. мы сейчас это разбирать не будем это да это обозначает много чего обозначает будьте осторожны следите за родителями смотрите чтобы чтобы с родителями было все хорошо но сейчас мы этого говорить не будем да, в смысле, это, именно это мы проговаривать не будем потому что у нас сейчас не индивидуальный прогноз а прогноз в общем целом но для того чтобы вам было интересно дорогие новички перейдите пожалуйста по ссылке ком если сейчас модератор меня слышит если не слышит то я сейчас сама найду эту ссылочку и вам сброшу так вот калькулятор бадзы нашла это наш калькулятор вы можете перейти на нашем сайте на этот калькулятор и э, заполнив э, заполнив вот эти графы, вы можете графы вы можете так сейчас, господи, где моя палка, волшебная ручалка. Сейчас буду рисовать. Вы сможете, значит, вы заполняете анкету э, на кнопочку расчет, и у вас получается ваша астрологическая карта. Нам нужна, вы там много ролик вы видите, нам нужна будет только ваша натальная карта. И я сейчас буду рассказывать и буду показывать, куда смотреть. Ну, обычно мы куда смотрим? Нам нужно видеть, какой у вас господин дня, это мы смотрим в столпе дня, и нам нужно видеть, какие у вас есть земные ветви. Они называются по, поименно по 12 земным земные ветви 12 земных ветвей, по зверькам то есть там смотрите бык, собака, тигр, обезьяна, что там у вас стоит, да, петух, в общем, свинья, все, у вас там свой набор, и э, мы будем как раз вы заглядываете, подглядываете свою карту, слушайте общий прогноз и смотрите, что больше как бы подходит для вас. Итак, мы идем с вами в месяц земляной свиньи у нас земля как бы сверху да? то есть у нас столб состоит из того что у нас есть мягкая земля и огромная огромная вода вообще столб не сразу говорю и ничего простого ждать не будем от него Но в любом случае будем настраиваться на хороший значит в связи с тем как я вам уже сказала что происходит пришла психологическая астрологическая зима и очень не хочешь мы потихонечку начинаем подумать про новый год и как бы подводить итоги того года который у нас с вами проходит и мы с вами понимаем что видите как страны протекают время протекают ну время то может протекать нормально а вот события этого года как и предыдущих, ну, не очень хороши, и не всегда поддерживают наши планы, потому что. Сейчас мы с вами сидим на карантине, потом э, у нас с вами э, Новый год, потом с Нового года, потом еще там неизвестно все с этими волнами. В общем, друзья, если вы что-то сильно хотите сделать в этом году, то уже нужно подумать, выбрать, что именно, и, собственно говоря, попытаться бросить все силы на то, чтобы это сделать здесь и сейчас. Свинья, которая к нам пришла, она э, родная сестра, можно сказать, с быком. То есть они из одной семьи. У нас э, свинья, крыса и бык, родственники, они относятся к сезону воды. Сезон воды – это зима, это самые холодные месяцы. Если у вас, в карте, конечно, еще и крыса присутствует, то у вас весь полностью будет месяц. Сезон, сезон зимы в вашей карте. Вот. И вода будет зашкаливать. Необходимо нужно обратить на ту сферу внимания, за которую отвечает вода. За что может отвечать вода? Вернемся к карте. Вы смотрите на свою карту. Ну, здесь большинство людей, которые знают, в общем-то, свои астрологические карты, да? ну, возвращаясь к карте, можно сказать о чем? О том, что у нас мы смотрим, вот здесь мы смотрим на своего господина дня. И мы смотрим, за что отвечает э, вода. У каждого будет где-то вода стоять. Да? Вот, например, в этой карте она отвечает за ресурсы. Если она у вас стоит здесь, то она отвечает за самовыражение, за ваши действия. Если здесь, то она отвечает за что? За ваши деньги. Если она будет стоять там, где власть, она отвечает за, ну, для женщин, за, за мужа, за начальство, за какую-то иерархию. Да? То есть за власть отвечает. Вот в этой области, где у вас стоит вода, вот там будут, конечно, большие изменения. Вопрос хорошие или плохие? Это зависит от того, насколько полезна вода. Если вы, конечно, новичок и не проходили никаких наших курсов, то прям быстро сообразить и сказать, полезно, какой элемент полезен, какой не полезен, к сожалению, невозможно, для этого надо учиться. Но эту информацию вы пока можете пропустить для себя, приходите учиться, разберетесь, будете точно знать. Для Бины разрушитель. Вы сейчас про что спрашиваете про воду? Нет, для Бина вы имеете в виду Рена. Опять же, приходите учиться, и вы знаете что Рен и Бин они просто обожают друг друга. Они жить друг без друга не могут, потому что Бин это у нас Солнце, и Солнцу что-то помочь Земле практически не может, да? солнце не будет порождать вот у нас солнце да? его кто может поддержать дерево солнцу без разницы растут деревья нет? А, трава цветы солнце никак это не поддерживает да? а, и индийский огонь свеча тоже солнце никак не поддерживает но если солнце выходит и видит морскую гладь или океан или заснеженные снега это как раз такие огромные вершины да, снега то, что происходит солнце становится ослепительным, да? поэтому солнце очень любит океан океан очень любит солнце потому что если не будет солнца то в какой в северно-ледовитый океан да? в который в котором кроме льда нет никакой жизни и океан тоже хочет быть теплым он хочет чтобы ну как бы главное потребность воды нести нести жизнь а холодная вода, она никому не нужна, ледяная. Поэтому э, Рен любит бин, бин любит Рен. Поэтому я не знаю вообще, что вы имели в виду. Да. Я знаю, что вы имели в виду, но опять же, неправильно рассуждали. Для Земли ям приходит полезный бог. Но Бин и Рен столкновения, да, при этом они друг для друга являются полезными божествами. Поэтому их столкновения, они не приводят никакой э, катастрофе. И да, более того, если они встречаются, при, происходит какое-то волнение, но, как правило, происходит что-то хорошее. Вот как раз у меня сейчас проходит фундаментальный курс про которые иногда в инстаграме рассказываю, да, проходит фундаментальный курс, и мы проходили как раз вчера столкновение и преодоление небесных стволов. И вот эта тема такая, еще прям у меня так это хорошо в памяти витает, поэтому могу тут и не целую руку вам рассказать. Есть какие-то катастрофические столкновения, То, та же вода, та, тот же огонь, иньский, извините, это катастрофа, да, то есть, когда у нас будет с вами инский дождь и инский огонь, дождь в смысле инская вода – это дождь, инский огонь – это свеча, свеча выжить не может в этот момент. То есть, все, для нее это смерть, это столкновение. А для ядских элементов это хороший такой момент. Так. Вода, деньги для меня, готовлю мешки, правда, не полезная вода, а полностью сезон в карте. А, ну да, если полностью сезон в карте, может и неплохо. Вам тут, конечно, мешки нужно тогда готовить, когда у вас придет сила взять эти деньги. Деньги у вас уже есть в карте, у вас не хватает силы эти деньги взять. А, Змея и крыса, значит, тоже не катастрофа в, в карте. Бин и Рен хорошо. А кто вам сказал, что крыса Рен? Вы в, крысе, в крысе Квей. В крысе нету никакого Рен. А в змее Бин все верно. Так что, друзья, давайте тут не путаться. И, не, ну, я понимаю, если хотите, мне, конечно, я с вами могу разговаривать по поводу астрологических карт сколько угодно. Это моя мое хобби, это моя работа, это моя профессия, я это очень люблю делать. А сейчас, когда мы сидим все на карантине, слушайте, я просто каждый день говорю, Господу Богу, что у меня такая интересная работа, и вроде бы вот такой депрессняк вокруг, и деваться всем некуда, и опять все, ну что опять, а у меня прям, о, учитесь, с, я не говорю, что... Тем, кому полезна такая стихия воды, я уже сказала, к сожалению, это нужно немножко подучиться, то есть месяц будет, конечно, источник вдохновения в той сфере, которая представлена водой, как я уже сказала. Кому не полезно, вот здесь необходимо задействовать какой-то внутренний резерв организма, призвать на помощь здравый смысл, ко всему на свете подходить с трезвым расчетом, быть стабильным и не поддаваться депрессии. Почему депрессии? Потому что вода... Вода несет страхи, вода несет э, депрессию. Так, сейчас выключу, да. А, значит, само собой, все, конечно, заранее дела нужно, нужно смотреть благоприятность, да? Друзья, где посмотреть благоприятность? Да? Вот все, о чем я с вами говорю, все это в форме статьи у нас вывешивается на сайт, в разделе статьи. Вы заходите в любое время, даже я сама, ну я же не держу это все в голове, я периодически сама заглядываю в свою статью, посмотрю что там завтра, послезавтра, или там через три дня, что там за день будет, да? То есть, друзья, вы заходите на сайт, все время у меня дочка, мама, посмотри, а вот можно ли там завтра кто-то кто сделать? Я говорю, Варвара. Все легко. Заходишь на сайт, смотришь, там все написано, да? То есть все эти даты они написаны, но сейчас вот все-таки выделите какие-то даты, которые вот не просто где-то на сайте должны быть записаны, а которые у вас вот перед глазами где-то должны быть, да? то есть у нас будет лунное и солнечное затмение, не рекомендуется начинать важные дела и не очень хорошие дни для путешествий, понятно, что у многих могут уже быть куплены какие-то путевки, билеты, Здесь, ну, я не знаю, может быть, какую-нибудь активацию хорошую семей нужно подключить. Но м -м, просто вот знайте, да. А, вот. Значит, 7, -е, 19 -е ноября и 1 декабря энергии этих дней идут против годовых. За что бы вы ни взялись, все идет не по плану, все раздражает, отсюда могут возникнуть конфликт на пустом месте, избегайте, а, попадать в такие ситуации. А, но вот устроить между собой после работы или организовать свидание совсем не возбраняется главное не переборщите с алкоголем последствия могут быть не совсем приятными Ну, у нас вообще сезон воды и вот, если честно сказать, вот эта вот эта холодная энергия, она, конечно, людей подталкивает к алкоголю. Почему? Потому что холодно, алкоголь огонит. Людям у нас астрологически нет огня вообще ни по году, ни по месяцу. Если у вас еще и в карте его мало, то энергетически не хватает. И люди, ну, не все, конечно, но какие-то начинают тянуться к алкоголю, потому что. Потому что это действительно такой источник пополнения энергии, но, к сожалению, вот он имеет побочные действия, да? так что надо, конечно, немножко какие-то другие способы искать, например, там, я не знаю, хотя бы талисман какую-нибудь носить, огненем и тоже будет хорошо, да? огненные талисманы или или жить в какой-нибудь южной комнате в доме или спать в южном секторе, то есть каким-то образом нужно Другим образом добавлять огонь свою карту. А, значит, 1 декабря, э, декабря исключение, отметьте его у себя в календаре и планируйте любое начинание. А вот 19 это у нас лунное будет затмение. А, 8, 20 ноября и 2 декабря в эти дни не намечайте начало путешествия, велика вероятность что из-за своей невнимательности вы можете лишиться денег и личных вещей что несомненно поставит под угрозу радость от предстоящей поездки особенно отметьте для себя 8 ноября день способствует потере документов и даже созданию юридических проблем у меня кстати документов тоже приходит важные 8 ноября срок и я уже так думаю что-то я это, наверное, 8 получать не буду. Надо на 9 переносить. А, будьте внимательны. Хотя 2 декабря можете получить бесценный совет или получить реальную помощь, но вы должны знать, к кому обратиться. То есть, если у вас есть такой... Человек, и давно вы хотели к нему обратиться за какой-то помощью 2 декабря неплохой как раз для этого день. 9, 21 ноября и 3 декабря достаточно благоприятные дни. Проведите их для себя. Особенно хорошо для решения финансовых вопросов, коммерческих операций, заключения договоров, официальные презентации. Ну, не устанавливайте конкретные сроки исполнения. Вы в них не уложитесь. Ну, как мы знаем, тут вообще непонятно, что с нами будет в ноябре, да? Если у вас накопились недопонимания с кем-то из своих знакомых, постарайтесь решить эти недопонимания, разрешить все эти проблемы. 21 ноября энергии дня сопутствуют доверительным разговорам и укреплению отношений. 10, 22 ноября и 4 декабря. Посмотрите свои планы заранее. По возможности оставьте свой... остановите свой выбор на делах, требующих завершающего процесса. Не ждите слишком многого. Энергии мало в эти дни. Не планируйте начало лечения. 10 и 22 ноября ни в коем случае не занимайтесь Ремонта мы не переезжайте. 4 ноября э, будет в... солнечное затмение. Мы говорили, обязательно уточните, в какое время оно будет в вашей местности. Это можно сделать у Гугла, задайте вопрос, вам все ответит, напишет. Старайтесь не выискивать на небе это астрономическое явление, просто для, для нас важно его не увидеть, для нас важно знать, что оно будет. В это время очень важно уйти с открытого воздуха. Не, ну, если есть возможность, не выходить, закрыть окна, закрыть балкон, не, не быть на улице, передвигаться в машине, если надо передвигаться. В общем, лучше находиться в помещении, и тогда негативное влияние солнечного затмения вас не затронут. 11, 23 ноября и 5 декабря можно организовать выездные мероприятия или встречи с друзьями. Можно праздновать свадьбы, ходить на свидания, устраивать новоселье или открывать бизнес. Подписывать соглашения, строить планы на будущее, воплощать творческие идеи или договариваться о сделках. Все начатое сулит успел. Только не стоит эмоционировать по любому поводу. Не спешите сделать все и сразу. 11 ноября может не хватить сил на все, на все запланированное вами. Э, Учтите этот момент. Если у вас в карте есть земная ветвь змеи, не спешите и не торопитесь. То есть еще, еще больше обратите на это внимание, на эти числа. 12 24 ноября и 6 декабря дни подходящие для избавления от всего что вы считаете устаревшим и что отягощает вашу жизнь прекрасный день для уборки избавления от хлама можно начинать обучение или заниматься саморазвитием 12 ноября супер день хорошие энергии будут растворять негатив Подходит для всего. Хотите с кем-то расстаться? Прекрасный делать Для начала обучения хороший день. Нужно в какие-то подать бумаги, иски. Хороший день. Даже просто загадать желание, и тот день будет прекрасный. 12 ноября, отметьте его. А 24 ноября, вот можете сесть на диету или сделать первый шаг к избавлению от вредной привычки чего не надо там курить, пить, <смех> жрать, все, что уже не мешает, вот как раз можно 24-го начинать, первый шаг сделать от того, чтобы отказаться от этого. Итак, 13-25 ноября, если у вас есть планы втолкнуть свою жизнь, любое регулярное действие, например, ходить в фитнес или в бассейн, да, бегать по утрам, делать зарядку, то вот именно в эти дни, 13-25 ноября, нет, конечно, лучше начинать завтра, что там ждать, но, во всяком случае, эти дни будут точно поддерживать энергии для того, чтобы вы могли э, подольше остаться в, в этих своих начинаниях. Благоприятно заниматься делами, радующие вас, умножай, умножение которых вы ждете в своей жизни. Если сегодня вам предстоит какая-то бумажная работа, я имею в виду 13-25 ноября, да, то отнеситесь к этому серьезно, читайте каждый пункт договора, спрашивайте непонятное. 25 ноября э, не начинайте ремонт и не переезжайте. Вообще старайтесь сегодня меньше шуметь, чтобы не приумножать свою душу. 14 и 26 ноября, если вы переживаете от того, что обидели человека или даже разорвали с ним отношения, то можете смело запланировать в эти дни операцию примирения. Также можете просить совета или помощи у тех, чья позиция в каком-то интересующем вас вопросе более сильная, более квалифицированная, и они вам помогут. 26 ноября не стоит переезжать и начинать ремонт. 15 27 ноября хороший день благоприятный для того чтобы начинать сегодня важное дело все пойдет по плану но не стоит отправляться в путешествие записываться на прием к врачу э, и назначать свидание 27 ноября не нужно навещать больных ну как бы в нашем с вами действительности вообще больных навещать уже к сожалению не нужно, да, ну особенно с ковидом я имею в виду, понятно, что их не нужно. ну прогноз то делается вообще в целом, да, тогда когда человечество еще не знало про этот страшный вирус. в общем, если что-то кому-то нужно вам приехать передать в больницу, то лучше это как-то оставить на пропускном пункте, в приемном покое, в общем, да, но не не идти к больному напрямую. 16 и 28 ноября не самые лучшие дни месяца, не подходят для начала дел, имеющих длинный срок реализации, например, строительство или свадьба. А 16 ноября лучше просто отдохнуть, отдохнуть, заняться ничего не делаем, ничего не деланием. Можно, это как для каждого. Можете купить плюшки, смотреть сериалы и и просто получить от этого удовольствие. Да? Вот для, для, только для этого этот день не подойдет. 17 и 29 ноября ⁇ дни, когда хочется успеть все сразу. Но энергии дня идут против месячных энергий. И ждать помощи от дня как бы не приходится отметьте это для себя вот эти дни и проведите их опять же как-нибудь поспокойнее можете в кругу семьи за просмотром интересного фильма займитесь своими обычными делами но помните что эти дни будут настраивать вас на выяснение отношений ссоры и споры не поддавайтесь, пусть старая добрая поговорка, ходу ему мир лучше добрые ссоры, станет вашим девизом для ноябрьских дней. К тому же увеличивается риск аварий. Будьте предельно внимательны, особенно если куда-то едете в эти дни, не торопитесь. 29 ноября. Посвятите день себе, понижьтесь с ванной, с пеной, сходите в спа, в бассейн, в сауну, спортзал, ой, ну, спортзал, да, с саунами бывает, то есть куда, куда ваша э, душа пожелает. 18, -е, 30 -е ноября дни благоприятны для начала проекта. Если подготовка к началу важных день дел закончена, то смело можете запускать их в этот день можно просто э, поболтать с друзьями Энергия этого дня оставляет много положительных эмоций от этой встречи если решите просто отдохнуть э, то не занимайтесь опасными видами спорта велика вероятность травмироваться не навещайте больных есть вероятность заболеть самому э, вот в связи с новой волной коронавируса старайтесь не назначать встречу с доктором на день, когда ваша личная ЦИ, ваша личная энергия находится на самом-самом низу. То есть мы смотрим по фазам ЦИ, фаза исчезновения. Даже самый хороший, самый распрекрасный, самый, самый компетентный доктор может ошибиться с вашим диагнозом и назначить неверное лечение. Как мы смотрим? Мы смотрим на своего господина дня, на элемент личности, который я показывал в самом начале. Смотрим. Все посмотрели, все? все знают, где нужно смотреть. У всех, все знают, что такое элемент личности, да? То есть, вы самый верхний иероглиф в столбе дня. И вы посмотрели, там, например, вы синий. То есть, в день кролика, вы инский металл, то есть, в день кролика найти какой день куда относится а, каким образом найти Значит, смотрите друзья можно в нашем на нашем сайте у нас в календаре когда вы заходите на наш сайт еще раз повторюсь n да, вам нужно зайти вот в этот раздел расчеты и найти китайский календарь в китайском календаре он будет выглядеть вот так Вот сегодняшний китайский календарь да, он будет выглядеть вот таким образом. То есть вы смотрите день и вы видите э, день кого? День тигра завтра будет, кстати, день кролика, да? вот, то есть в день тигра кому-то, кому? Давайте еще раз посмотрим э, идти не стоит. Кому не стоит Гэдом не стоит, да? Ну, я думаю, что это действительно ценная информация, несмотря на то, что мы его, мы ее так тут Легенько и быстро, быстренько рассказываем. Я надеюсь, что все, кто понимает астрологию, ее быстренько зацепили и внесли список самых полезных практик для себя и для своей семьи. Ну и для своих клиентов, возможно. В день кролика вы пропали, не договорив. В день кролика ходить к врачу нельзя. Но для кого нельзя? Для синь, да? Это я пример привела. То есть сейчас вы все будете не ходить в день кролика. То есть я, например, день для меня в месяц в месяц в день крысы ходить не стоит, короче, да. Для человека, кто вот писал, кто-то там бин для него не надо ходить в какой день? В день свиней. Для синяя я сказала, не надо ходить в день кролика, да? для квэ в день лошадь и так далее то есть эту таблицу сделайте скриншот можете сделать сейчас фотографию чтобы она у вас осталась в телефоне и вы будете знать а какой день вы можете посмотреть на нашем сайте понятно зубы можно лечить у вашего организма в этот день самая низкая фаза ци лечить можно все наверное можно но э, вопрос насколько легко будет организму восстанавливаться Насколько будет хорошо э, врачу, потому что ну, такое бывает, что, знаете, приходишь к врачу, я вот уже 10 раз это проверила. Все равно иногда не смотришь календарь. Ох, там какое-то время ты еле-еле записался, все время тоже пытаюсь каким-то там сходить с светилом. Ладно, там окошечко появилось, прибежал, этот светил на тебя посмотрел, ты отдал кучу денег. А он там это, глаза на тебя не поднял, да, называется. Так лишь бы ты быстрее прошел. То смотришь, день плохой. Ну, ну, никто не запрещает. Идите, конечно, там никто же вас, вас не убьет. Вопрос только потраченное время, деньги. А еще хуже, когда они еще лекарства назначают на тысяч 10, 10 15, 20, да. Вот, а эти лекарства тебе только хуже от них становится становятся. Ну, как бы кто виноват светила не виноват мы виноваты не в тот день пришли благородное исчезновение не работает полезный бог работает благородный благородный ну как бы он немножко конечно смягчает ситуацию но зачем вам если можно выбрать другой день для Рен змея на низкой фазе, но она есть в карте и является полезным богом. Тогда как, Лариса, вы сейчас про что спрашиваете? Ну тогда никак, не ходите в день змеи. Мы сейчас в данный момент вашу карту мы не разбираем. Я вам сказала только лишь про то, что, что вот по этой таблице вам в этот день и надо ходить к доктору. Что с вашей карты? Как? Ну там как угодно может быть с вашей картой. Мы же ее не видим эта таблица только на ноябрь нет это таблица навсегда друзья на любой месяц вы берете фазы исчезновения самая низкая энергетическая фаза для вашего господина дня то есть энергетически для вас это будет не самый хороший день и к доктору лучше не ходить да. то есть дереву я в день обезьяны лучше не ходить все верно дереву ян в день обезьяны лучше не ходить хотя обезьяна является полезным божеством для дерева я но просто вот есть такая техника да ее можно смешивать со всеми вот мне сейчас вот кто-то в инстаграм написал ну там чуть другая ситуация неважно про цветок персика спрашивали вот цветок персика я хочу поставить, а мужу, значит, я хотела фотографию общую поставить, а мужу направление, значит, по фэн я так понимаю, направление для него неблагоприятно. Что делать? Я говорю, слушайте, если вы соберете все техники, если вы возьмете астрологию Бадзи, туда же мы возьмем фэн-шуй, то даже мы еще давайте летящие звезды сверху накинем, и вы вообще не сделаете никакую активацию. То есть вот выберите какую-то и работайте с ней, да, то есть ну, ну а как еще? А, от года меньше работают благородные, чем от месяца. От месяца вообще благородные не работают, работают от дня. Некоторые школы считают, что еще от года можно брать. Ну, Из-за того, что у нас плохих звезд очень много, а малок не очень, а, а хороших меньше, то я, например, от года тоже смотрю. Но самый хороший благородный ⁇ это тот, который работает от дня. От месяца вообще не знаю, кто смотрит. Но можно, наверное, от всего, конечно, смотреть. Но... Вот, едем дальше. Ага. Итак, столб месяца имеет образ песчаного пляжа. То есть у нас, как мы говорили с вами, да, здесь земля, почва и, это песок. Здесь у нас свинья мы с вами говорили, что это у нас с вами такой э, океан. Пусть будет море, да, океан с каким-то непрерывным движением, да? А земля – песчаный берег. И земля в ноябре достаточно сильная. Почему? Потому что у нее есть корень в быке, поддержана годом. Есть такое понятие, как свободные пески, когда зимой ветер выдувает в море песок с его берегов. Вот наш ноябрь – это месяц свободного песка, который со всех сторон атакует море, но вода тоже не сдается. Вода в собственном сезоне. У нее хватает сил вытолкнуть, вытеснить. Э, на волнах весь песок обратно. Очень сильное противостояние двух стихий. Вода это бесконечное движение. Земля это стагнация, вода это страх. Помните, мы говорили, а земля это спокойствие и рассуд С водой делают воду грязной, но чревато конфликтами в отношениях. Нежелательно присутствием к аргументированным доводам, потеря денег и плохим настроением то есть вообще мы с вами знаем что такое многие кто занимается столом не знают понятие грязной воды да? то есть это то что несет нам определенные трудности в жизни и у нас такой месяц с вами приходит у всех да? Поняла, о чем мы переписываемся в чате, но идут дальше. Земля в небесных стволах говорит, что в ноябре возможно мошенничество, обман где в сфере денег более того обман могут происходить не только от чужих людей на чьи уловки возможно попасться но и от близких людей что особенно бывает для нас с вами обидно да? которые решат поплакаться в жилетку и каким образом выманить таким образом выманить у вас какую-то сумму возможно даже большую решать вот решать давать Будете, будете ли вы давать деньги? Будете ли вы верить родственникам или нет? Это, конечно, выбирать вам. А вот по поводу истинного мошенничества, то очень внимательно проверяйте все документы, которые вы подписываете в этом месяце. Считайте деньги. Не давайте себя обмануть. Возможно, не какие-то невыполненные обязательства, просроченные договоренности. Люди в ноябре склонны совершать необдуманные поступки, у них отсутствует страх перед наказанием, поэтому думайте, прежде чем что-либо сделать или пообещать. Земля с водой дает также недостаток терпимости, что заметно осложняет жизнь в обществе. Могут возникнуть серьезные проблемы в социуме и в семье. В этот период важно не рубить плеча стать лояльнее толерантнее понимать что это этап времени особенно это следует на это следует обратить внимание людям у кого есть змея мы сегодня уже говорили которая сидит в карте которая является таким антагонистом месяца да? она сталкивается свинья и змея сталкиваются тем более что в карте если уже есть это столкновение то с приходом дополнительной свиньи, оно как бы активизируется. Да? Им, то есть, таким людям рекомендации будет важнее всего. Если вы посмотрите, в каком столпе у вас находится одна из сталкивающихся медведь, то сможете определить для себя, откуда ожидается препятствие, что именно в, в этой сфере жизни вам нужно быть особенно толерантным и не упорствовать, не стоять на своем до конца. У нас есть с вами четыре столпа. Да? Столб года, столб месяца, столб дня, где мы смотрим с вами, господина дня, и столб часа. Если у вас столкновение, то есть, грубо говоря, если у вас есть змея, которая стоит в годовом столбе, или свинья со змеей рядом стоят и затрагивают годовой столб, то перемены могут быть во внешнем окружении, в социуме, в социум дальний, но это еще и план вашего здоровья, то есть, может быть, какая-то проблема с вашим здоровьем если месячные смотрим ну больше смотрим конечно где, где стоит э, змея если месячные то родители ага. если месячные то с родителями и друзьями если в дневном то какие перемены могут быть в вашем доме супружеском доме могут быть либо самим домом что-то происходить. В часовом это будут дети и карьера, также можно пересмотреть свои э, жизненные планы и стратегию действия. Спрашивают: а если в такте, то есть в такте у вас стоит змея и приходит семья Будет столкновение, но э, это столкновение не внутри вашей карты. И считает, что, считается, что оно, это столкновение, оно будет вас затрагивать косвенно. То есть, ну вот, грубо говоря, э, Происходит, я не знаю, какая-нибудь огромная ссора, да, кто-то с кем-то там прям ругается до последнего. И вы в этой ссоре никак не принимаете участие, но эта ссора вас коснется. Я не знаю, мама с папой поссорились, например, решили разъехаться, разделить квартиру. Вы ни с кем не поссорились, у вас все вроде бы хорошо, но вам приходится уезжать тоже из этой же квартиры, потому что они поругались. То есть, когда у нас в такте, это происходит не с нами, но это нас, к сожалению, затрагивает. Что-то будет во внешнем окружении, что затронет нас. Насколько, опять же, благоприятны будут все эти перемены, зависит от пользы столкновения этих земных ветвей. Но в любом случае старайтесь не провоцировать конфликты. Сейчас про развод папы и мамы в конкретный месяц я, конечно, загнула, как вы понимаете, сделала просто, чтобы понагляднее было, понятно. Потому что энергия месяца, ну, если, конечно, назревал конфликт, уже годами он вынашивался, то энергия месяца может быть как раз той последней капли, которая, опа, и чашу весов перетянет вообще в ту сторону, в которую вы даже не ожидали. Вот. Но... В принципе сказать что у вас все было хорошо хорошо и вот змея со свиньей столкнулись и стала у месяца не так много прав не так много внутренней энергии не так много силы чтобы такие какие-то глобальные устраивать пере, передряги вашей семье допустим, да? а, вот у годовых у, годовых, у приходящих годовых энергий. Вот у них достаточно силы. А месяц, ну, он может, конечно, где-то там прорваться у вас в какой то в каком-то одном аспекте, но только по, только в том случае, если уже там дырка была, да, скажем так. А, запись будет, я надеюсь, что запись будет, конечно. У точки змеи в дни и месяцы. А, а свинья... Придет в ноябре. Это тоже смотреть как столкновение. Конечно, конечно, уже есть. У вас уже есть. И, скорее всего, две змеи, то есть шатание. Вообще, все, что приходит из в карту, оно всегда очень сильно. Вот карта это как инь, это как некая стабильность. А все, что приходит, это как ян, это некая такая агрессия. И семья, которая приходит, она... У нее могут быть очень хорошие, прекрасные эти змеи, но свинья, которая приходит, она всегда будет сильнее. Неважно от года, от так, от месяца, от дня, она все равно будет сильнее. И она будет, конечно, задевать этих змей. Больше всего достанется самый первый, где-то там сказали, дней в месяц больше всего в месяц, то есть какие-то могут быть изменения по работе, ну а в дне еще и что-то супружеским домом. Если змея в карте слита с огненный сезон при столкновении со свиньей, сезон распадается, да, и начинает работать. Да, Лариса, все верно, все верно вы. Лариса, наверное, вы это нашего, из нашего курса, да? фундаментального, поэтому вы все знаете. У девушки дерево и на змее, которая еще погоду году змея дерево и змея она сама и погоду змея. свинья свинья это ее тело она инское дерево свинья ее тело нет если она инское дерево то свинья не ее тело крыса будет ее тело получается приходящая свинья которая является ее телом будет пробивать ее здоровье нет надежда я ответила да? ее тело однополярный однополярный ресурс а в свинье у нас рен Поэтому с деревом Инь он. Это ее недвижимость. Вот с недвижимостью что-то может быть. Она может. Ну, ну, опять же, у нас свинья слишком слабая, чтобы она пришла, и у, там, у девушки случилось что-то с недвижимостью, хотя еще погоду. А, со здоровьем. А вот здоровье может затронуть. Не сильно, но может. Ну, может, да. А если слияние обезьяны со змеей. А где мы это проходили? Ну, в смысле, мы сейчас про это не говорили. Ну, не, не, не важно если даже у вас есть слияние в карте, свинья придет. И вот, кстати, хороший вопрос. Я такие вопросы люблю, когда мне задают на обучающих вебинарах, потому что там я вам рассказываю все секреты, а не прогноз. Да? Ну, ладно, поделюсь с вами. Что происходит, если у вас есть слияние в карте? Почему мы говорим, что слияние вообще хорошо в карте? Только потому, что все слияния, они очень стабилизируют карту, да? Там все любят друг друга. И когда приходит столкновение извне, те элементы, которые под слиянием находятся, они не страдают практически. То есть вы спрашиваете, если вы меня спросите, будет ли слияние разбито? Да, оно будет разбито. Но пострадает ли змея? Нет. А вот если придет еще одна с... э... свинья, тогда змея пострадает. Это я сейчас говорю про слияние. Ага. Змея в году, начиная учебу, по смене профессии. Правильно, Роман. А если, слияние я не ответила свинья в году, что делать? Сейчас буду рассказывать свинья в году. У меня тоже. У нас с вами будет наказание. Думать, думать и не спешить, потому что самонаказание наказание. С можем на Сейчас расскажу. У меня в карте четыре огня, но он мне не полезен. Светлана, я не знаю сейчас. Мы не видим вашу карту и не могу сказать полезен или не полезен. В любом случае, тогда для вас это время очень полезно. То есть, если у вас перегретая карта, много огня, приходят холодные времена, для вас это хорошо. А, да, спасибо, поняла про тело. Да. Я у вас на курсе, Пиштырина, отлично. И Лариса, да, все, вижу, уже своих вижу. Даже по вопросам понятно. какой день хорошо карту желаний делать и размещать, активировать? Ника, я про это как раз говорила. То есть мы когда с вами рассматривали, давайте я сейчас не буду возвращаться, потому что за мною еще еще один преподаватель вам по фэншуй будет рассказывать, а я вам даже половины не рассказала. Вот я смотрю, у меня 35 слайдов, я вам пока на 15 сижу давайте так сделаем я вам сейчас быстренько рассказываю все это будет в статье вы потом посмотрите и я там как раз говорила день когда собственно говоря желание надо загадывать а, так давайте дальше идем угу. Ко всему прочему, свинья ⁇ это путешествующая лошадь, поэтому, несмотря ни на что, будут тенденции к ускорению. Вода будет способствовать ускорению, а земля сжать на тормоза. Да? Отсюда могут быть вот эти все нервозные э, обстоятельства, какие-то перенапряжения, какие-то непонятные остановки, нежелательные ситуации и даже могут быть аварии. Если в карте есть змея, особенно актуально это будет для тех, у кого есть стоп в карте, обратите внимание. У которых водяная змея, или у которых деревянная змея, да? то есть вот именно такие столпы, то, то надо обязательно быть внимательным за рулем, что столкновения путешествующих лошадей могут нести травмы и э, транспортные происшествия. Не спешите, не торопитесь никуда. Для тех, кто родился в год или день змеи, Петуха или быка, свинья, личная путешествующая лошадь. Вот тут надо как следует подумать, а не пойдет ли ваша активность вам на вред? То есть здесь может быть даже стоит сдержать. Сейчас возьмите, пожалуйста, сфотографируйте или сделайте скриншот, или просто перепишите быстренько числа, потому что особо травмоопасные дни, потому что мы с вами дальше идем. То есть 11 ноября, 17, 23, 29 ноября и 5 декабря окей okay? поехали в принципе всем захочется в этом месяце быть более динамичными энергии будет способствовать этому только направляйте ее в нужное русло берегите себя старайтесь без надобности не находиться в людных местах и без маски подумайте может быть, может вам слить эту появив, появившуюся энергию в какое-то нужное узло можно, я не знаю, спортом заняться наконец-то, просто делать утреннюю гимнастику, увеличивая количество упражнений с каждым разом. Если в вашей карте бадзы в одной из толков уже присутствует земная ветвь свиньи, то вы можете попасть в глупую или досадную ситуацию, кто спрашивал про свиней. То есть две свиньи создают состояние самонаказания, при котором человек сам самостоятельно создает такие ситуации, которые ему же и навредят. Обязательно продумайте все действия и принимайте взвешенные решения. По поводу карьеры и рабочих моментов, то в этом месяце хорошо исправлять недоделки прошлых проектов начинать новые проекты, заключать долгосрочные сделки, укреплять свой социальный статус. В ноябре станет актуальна тема карьер вообще, когда повсеместно, если будут проходить кадровые перестановки в вашей, например, организации, если вы умеете трудиться, демонстрируете свой профессиональный уровень, применяете знания и опыт, то есть реальный шанс получить повышение свинья это вода, деньги для ПК, то есть в ноябре всплывут финансовые вопросы, дела, начатые в предыдущий период, на которые, на которые возлагались большие надежды, которым уделялось внимание, начнут давать неплохие результаты в виде дополнительной прибыли. Если в октябре вы, завели, вы завершили ранее поставленные задачи, то в ноябре Можете ожидать достойную премию. Ноябрь – прекрасное время, чтобы реализовать собственные творческие планы, завоевать популярность и заключить выгодные контракты. А, огня в месяце нет совсем. Мало того, что кое-где попадает первый снег, но ну, мы уже про огонь с вами говорили. Про первый снег, вот мне сегодня сказали, например, что Сургуте уже, уже неделю пролежит. Так что первый снег, первый снег. Небо становится ниже, тяжелее. Попадают последние листочки с деревьев. У меня муж специально несколько яблок для птичка стою. Красиво так пустая уже яблоня с яблоками еще стоит. Также отсутствие огненных энергий, несущих радостное восприятие окружающего мира, может вызвать необоснованный страх, перепады настроения, ощущения потерянности. Среди нас много людей, любящих посмотреть на ночь на ночь ужастики, побояться под одеялом. Так вот, друзья, наступает то время, когда мы ужастики будем заменять на какие-нибудь хорошие жизнеутверждающие фильмы, на комедии, какие-нибудь веселые шоу, позитивные передачи, где люди хохочут и радуются. Нам нужен огонь, нам страха добавлять нельзя и я вам хочу посоветовать сериал который я вчера досмотрела я просмотрела два сезона ну времени не так много бывает но вот вчера наконец я все-таки ночью у меня последние серии смогла досмотреть называется это кстати кто-нибудь слышал или нет и мало уже месяц снег сегодня минус 20 Ого, елена кто-нибудь э, смотрел уже если смотрели поставьте да Друзья, я прям от всей души рекомендую всем буквально. Смотрели этот сериал? Нет. Очень красивый сериал? Нет. Друзья, вот, вот мне кажется, он понравится всем. Я сама не, не особый любитель э, каких-то таких легковесных. Ну, я тоже такое люблю что-нибудь такое посложнее, с глубиной, с мыслью. Но в этом сериале, если вам сначала показаны тупой комитии, посмотрите чуть-чуть. Это абсолютно не тупая комедия, это э, каждый герой будет настолько глубоко раскрыт, настолько необыкновенные повороты, сюжета, настолько они жизненные. Я тоже люблю, чтобы в сериалах что-то были, какие-то приключения, убийства, фантастика, зомби все что угодно. Но вот этот вот сериал про человеческие отношения, причем он с таким чувством юмора. Вот понимаете, вот после каждой серии я вставала и... У меня в душе просто какой-то сад цветов расцветал, что можно вот так жить, любить людей вокруг себя, принимать их такими, какие они есть. Да, да, и у тебя много проблем, и у людей много проблем, что можно вот так относиться, как этот Тед относился. Да, может весь мир быть против тебя, но э, и, и он к этому относился не потому, что он дурачок он это все прекрасно понимал, но он, он принимал людей и принимал, э, ну, в эфире там ничего, наверное, страшно, а ну они будут сполить, смотрите сами, посмотрим, да, формате Букиных, нет, абсолютно, не в формате Букиных, я не люблю, Букиных, не, не, не люблю я такое, нет, это нет вообще сериал не про это, это очень интересный, а, то есть он сначала кажется таким, каким-то простецким очень, но вот он совсем непростой, и он настолько глубокий, и, да, и что мне понравилось, что вся глубина в этом, этого сериала, она еще, знаете, про, она сверху вот нанесена, вот, вот какая-то очень легкая, простая. Такие все как будто: тот дурачок, это дурочка, это простушка, это хохотушка. А на самом деле потом, конечно, это все раскрывается. Но там даже сюжет от него оторваться невозможно. Вот никого не убили, и не приземлились, зомби не вышли, но оторваться от сюжета невозможно. Но самое главное, что это такой позитив после каждой серии. Просто, вот просто, ты смотришь и думаешь я неправильно живу, я неправильно живу, я должна вот жить так, как, как человек. Ну, понятно, что мы все такие, какие мы есть, но, пожалуйста, посмотрите, если вы любите сериалы, посмотрите, вот точно этими длинными холодными ночами, я, он точно, ну, ночами, я просто ночами смотрю, э, днями, вечерами, он точно вас поддержит. Вот. Заворожили? Да, мы все успеем послушать сегодня, Маргарита, вы вот прямо от вас тревожность сегодня весь день, конечно. Ну что вы думаете, я сейчас брошу и уйду, что ли? Не дождетесь, успейте, все. Так, значит, э, и на чем мы остановились? И пусть вам сначала это покажется глупым, не интеллектуальным каким-то проведением свободного времени, ну поверьте, ваш организм скажет вам спасибо. У вас поднимется уровень эндорфина, а значит будет намного легче противостоять стрессам, повысить сопротивляемость организма вирусам и инфекциям. А случай, дай бог, болезни, выздоравливание наступит гораздо быстрее. Смотрите позитивные фильмы. здорово, никто не мешает нам стать лучше. Ну, да. Не смотрите криминальные новости, ну или хотя бы поменьше смотреть. Вот у меня муж, он любит все время, вот он утром встал, ему нужно новости смотреть. Ой, я в этот момент все время прошу выключи, пожалуйста, я, потому что я не могу на этот негатив бесконечно слушать, да? Старайтесь хотя бы уменьшить, если уж не можете вообще не слушать, да? Не смотрите криминальные новости. Лучше переключите канал. Когда идет демонстрация чего-то неприятного, вызывающего страх или смятения, то есть друзья у нас и так мы идем по очень глубокому периоду воды со всеми ее страхами. То есть не надо нам еще и добавлять. Балуйте себя приятностями, шоколадками, если здоровье позволяет, позитивными разговорами с близкими людьми. И пусть заболтавшись вы обнаружите, что так и не сделали чего-то намеченного за этот вечер, улучшите своему отражению в зеркале, и скажите себе, что ваше прекрасное настроение. Того стоит задействовать своей жизни яркие цвета любые красный желтый зер... зеленый старайтесь избегать черного цвет воды да? во всем начинает выбора одежды заканчивая конфетными фантиками только представьте что вы можете пойти в магазин, и вы берете свой любимый шоколад <laughs> только в какой-нибудь новой красной упаковке у меня. Ой, Ольга, еще и звезду, да. Новости, да, да, да. Ну, мужчин у всех так. История про мужа и новость. Да. Волосы в красные покрасить, что ли. Или зеленый Да, вы знаете, даже если вы хотите. Ее носить красного цвета, который, ну, как бы, типа, кроме вас никто не видит, ну, там и мужа, да, считается, что даже оно будет приносить вам вот этот позитив нужный. А, как мне повезло с мужем смотрит только сериалы ружом вечерами после отбоя детей». Ну, вот, я... вот этот сериал мне как-то сложно размешить, но этот сериал я просто в некоторых моментах смеялась до слез. Ну, а если у вас еще и так к юмору близки, то это будет каждая серия просто... Очень-очень вообще позитивный сериал. Итак, в качестве талисмана предлагаю взять цветок лотоса. Такой талисман создает в квартире уют, охраняет от 3 помогает завести перспективные знакомства. Лотос считается священным символом, олицетворяющим гармонию и баланс энергии и я Ствол э, лотоса и его соцветия, изображенные вместе, символизируют гармонию в семье. Плохое настроение, витающее в ноябре, может частично рассеивать. И кратковременные романы, у кого какие-нибудь любовные истории, ну, у кого есть такая возможность, и кто там, конечно, свободен и открыт для таких отношений. Отнеситесь к ней с долей иронии и не ждите серьезного продолжения. Если вы только-только познакомились, такую наволочную страсть у вас в ноябре вызвала бурю эмоций, э, то вы должны понимать, что, э, ну, скорее всего, отношения будут непродолжительные. Свинья ускоряет события, так ваши отношения, они, скорее всего, будут конец скоро. А, то есть можете просто для понятия настроения себе краткосрочный роман завести. Не все, правда, не все. Сейчас скажу, какие каким элементом личности можно и не краткосрочно завести. А, значит, итак еще не все сказала к рожденным в день дракона приходит прекрасная звезда красный феникс и если вы желаете расширить круг своего знакомства то прогуляйтесь в направлении свиньи кролика или тигры относительно своего дома для всех, у кого в карте Бацы в открытых небесных столах есть земля и будет весьма актуальна тема той сферы жизни за которой отвечает земля а тем, кто родился в месяц крысы, в ноябре самое подходящее время для того, чтобы посетить доктора. И для них земная ветвь семьи символическая звезда, небесный доктор. Значит, вам обязательно поставят верный диагноз и назначат правильное лечение значит, ноябрь для каждого элемента приносит какой приносит еще элементы для каждого господина дня приносит элементы которые отвечают за ту или иную сферу жизни в каждой отдельной карте да? например для деревьев это будет богатство и печать для огня это самовыражение и власть для самих для господина дня земли это будет Понятно, друзья или грабители богатства и богатства. Мы, кстати, не очень любим, когда приходят, да, они приходят вместе, потому что это понятно, что деньги наши, а друзья к нашим деньгам какое-то имеют отношение. Для металла это печать, ресурсы самовыражения самовыражение, а для воды власть и, опять же, грабители, либо друзья богатства. Итак, если ваш элемент дерева, то, на что, что я вам показывала в самом начале, и сказала обратить на это внимание, да? если ваш элемент дерева ян или ин, то месяц принесет энергии ресурсы и богатство. для янского и инского дерева в ноябре актуальна тема денег дерево любое инская Янское больше всего не любит свинью почему потому что большая вода она не приносит пользу она только разрушает корни да? дерево начинает гнить цветы вообще погибают то есть действие действия возможно в ваших действиях возможно какая-то нерешительность для того чтобы достойно заработать в, да, в этом месяце не попасть какие-то большие растраты затраты вам нужно больше двигаться больше действовать, применять свои таланты, попытаться донести до нужных людей, насколько хороши ваши проекты, рациональность собственных проектов, да, для того, чтобы они их поддержали и, ну, возможно, да, воплотили в жизнь, да? Займитесь спортом, пройдите профилактические медицинские процедуры, это я для деревьев говорю, у кого господин дня дерево. Но вместе с этим янское дерево может настигнуть внезапная влюбленность если это мужская карта то неплохой период встретить женщину для романтических и даже долгосрочных отношений то есть, помните я говорил что как бы для многих будет месяц краткосрочных романов но вот для янского дерева для мужчин например могут быть достаточно серьезные отношения если ваш элемент личности инский или янский огонь то ноябрь это месяц власти самовыражения ну и можно их назвать счастливчиками ноября, потому что свинья для них благородный человек, и, и значит помощь и поддержка этим людям будет. Огонь Инь и Ян, Бин и Дин, я, э, им явно захочется проявить себя, захочется активно действовать, быть в, все время на виду, появится желание проявить лидерские, управленческие качества, рациональный и методический подход к делам, могут возникать идеи, как увеличить свой доход, что обязательно приведет к улучшению материального положения. У вас станут актуальными и темы творчества. У вас будут новые идеи, новые планы, захочет изменить измениться самому, изменить все вокруг. Вы больше времени станете проводить с детьми, проявлять больше внимания ко всем, кто моложе вас, к своим подчиненным или просто молодежи. Вам захочется делиться с ними информацией, и идеями. но ну, для женщин огня, хоть ян, хоть ин. И вы уже те, кто слушал так между строк, я сегодня уже говорила, да? Энергия воды, свиньи Это энергия мужчины. И старайтесь реализовывать свои планы активно привлекая мужчин, быть может, среди них найдется тот, с кем вы разделите свою дальнейшую жизнь. Но старайтесь не спорить с мужчинами, иначе возникнут проблемы, справиться с которыми будет достаточно сложно. Огненные элементы личности любят янскую воду, хотя по-разному. Для вин, помните, я говорю, это полезный бог. Даже несмотря на то, что огонь и будет исчезать в фазе исчезновения змеи, это дает некий стимул к новым совершениям. А для Гена свинья может способствовать креативным идеям, увеличением нетрадиционными знаниями, но увеличивается риск получить травму. Так что, друзья, будьте крайне внимательны за рулем, за рулем, ограничивайте риск и в случае недомогания сразу же обращайтесь за медицинской помощью. Если ваш элемент личности ⁇ Земля, Инская или Янская, то в ноябре приходит энергия богатства. Ну, для, приходит энергия богатства ⁇ это свинья, и друзей, грабителей богатства для... Янской земле это будет грабители богатства, для Инской это будет просто друзья. Для Янской и Инской земли в ноябре актуальна тема друзей и денег, как я уже говорила, это месяц богатых друзей, люди становятся более э, собранными, целеустремленными, упрямыми, когда приходит сразу и деньги, и друзья. Это всегда напрягает. Происходит некая конкуренция за материальный доход. Вот я говорю, мы, астрологи, не любим, когда у нас деньги, и друзья вместе, потому что наши деньги могут уплыть Налево, направо, куда угодно, но не к нам. И всегда интересно, кто в этой борьбе победит. Действительно, никогда не понятно. Вывод, людям не стоит работать в одиночестве, вам все равно нужен коллектив. Ну и этот коллектив вам поможет всем. Если у вас сильный элемент личности, вы с легкостью сумеете заработать больше обычного, но есть риск транжирства, благодаря увеличивающемуся количеству друзей и конкурентов друзья дадут поддержку не только в плане денег но и окажется действие в любом важном для вас вопросе то есть социум активируется вокруг людей элемента земли если ваш элемент личности металл инский, или янский), то месяц самовыражения и печати для вас приходит период ресурса печать это ресурс да? это период защиты от внешнего мира ощущение силы, всемогущества временами захочется довериться собственной интуиции, а временами действовать проверенными методами. Это время, когда вы особенно будете ожидать поддержки от старших товарищей, от членов своей семьи. Ну и, кстати, хорошо бы ее получить, воспользоваться ею. Ноябрь окажет на вас умиротворяющее действие. Вы станете более доброжелательнее радушнее и сможете уваживать конфликту между окружающими. Чем бы вы ни занимались, вам захочется прогресса и развития в этом. Для генов и для синий месяц располагает к обучению, принятию каких-то знаний, можете, которые есть, может уже реализовывать, попытаться их не только копить, но и реализовывать, самостоятельному принятию решений. Проявится любознательность, стремление к образованию, творческое созидательное начало. Могут возникнуть идеи металла. В этом месте вы можете заметить за собой необычную склонность к наслаждениям, вкусные идеи к развлечениям. Для генов энергии воды, воды несут самовыражение производящее богатство. И хотя металл не любит сильную воду, да, воду свиньи, он чахнет ржавеет от ее бушующего потока, но вот именно при таком расположении, когда есть вода, ну и есть мостик, да, то есть есть действие, есть деньги, то здесь, кстати, вот это хорошее прочтение для МГН. То есть у вас какие-то будут шансы запастись новыми идеями, показать себя, заявить себя, сделать все то, что в скором будущем поспособствует увеличению вашего материального положения. Учитесь, свинья, звезда-академика для металла, для Гена, поможет усво, усвоить вам, поможет и материал, и самое главное, применить полученные знания на практике. Для элемента личности воды, для янской и для инской, э, в ноябре энергии будут представлять, опять же, друзей или грабителей богатства. Давайте разберемся. Свинья у нас инская, но внутри нее только рен. То есть для э, ренов, для, янски, для янской воды к вам приходят друзья, социум. А для э, квеев к вам приходят, грабители богатства имейте это в виду. Итак, для воды рен и квей самым главным в ноябре будет карьера социальный статус желание продвижения благодаря собственным достижениям если вы на самом деле желаете достичь большего то не стоит занижать самооценку стоит также обратиться за поддержкой к другим людям прекрасное время для работы в команде это ваша сила даже если вы стремитесь независимости совета старшего товарища будет в ноябре как нельзя кстати если это женская карта то неплохой период встретить мужчину для романтических отношений если у вас слабый элемент личности это нету корней то есть нет у вас вот господин дня элемент личности есть в небесных столах а в земных ветвях у вас нету такой же такого же цвета то есть у вас нету ни свиньи, ни крысы то есть у вас корней нет да? а, значит, это будет тогда слабый элемент в карте присутствует богатство у вас появится силы, как раз придет, придет корень и у вас появится силы забрать богатство но если только богатство уже есть в карте реализовать свои самые сокровенные денежные желания особенно если вы Рен свинья несет вам волшебную звезду вознаграждение 10 небесных стволов так что появится перспектива реализации всего о чем вы мечтали в прошлом или просто повысить свой финансовый уровень. ну что-то делать для этого надо это не говорит о том что я вам сейчас сказал что вознаграждение 10 небесных стволов и вы такие: оба сейчас что-то на меня свалится в этом месяце для того чтобы что-то свалилось нам все равно что-то нужно делать в этом направлении да? не можешь ничего делать так паузи, да не можешь ползти как-то не можешь идти да? так ползи не можешь ползти так хотя бы ляк в нужном направлении да? я гэн господин дня Земля. Ой, Вероника, я сейчас не смогу на этот вопрос ответить. Там для для того, чтобы люди были нас вот смещение людей, это такая тема, что ты по одному знаку не ответишь, вот в Дочерь господин Я, как так смея, Не понимаю, Вероника. Если, если это та Вероника, которая у меня сейчас учится на нашем курсе, то завтра у нас как раз с вами будет разбор полетов, да, вопросов и ответов. Вы мне все это напишите, пожалуйста, в чате, я вам отвечу. Ладно, ну, завтра на занятии. Итак, люди. Ну, можете написать на почту. Люди, к вы будут чувствовать себя скованно и не смогут в полной мере, мере реализовать свои планы. К тому же свинья несет овечий нож. Так что контроль эмоций. Выходит для вас на первый план. И для Ренов, и для Квеев не стоит делиться своими планами. Помните, что в свинье содерж... свинья содержит воду, элемент ваших друзей, ваших конкурентов, то есть, вероятность грабежа все же присутствует. Будьте бдительны, занимайтесь благотворительностью и следите за здоровьем. Кстати, про благотворительность, друзья. Кому нужен, нужны котята я в stories их все время выкладываю но э, не все время а Я один раз выложил сам маленький котят раздали ну у нас тут остался от бездомной кошки еще э, рыжий котеночек он такой даже не рыжий он такой персикового цвета пушистый у них папа э, британец они очень мама такая дворняшка но симпатичная пушистенькая Остался серый, прям такой британец-британец, котик. Остался розовый, розовый, я не знаю, правда, девочки, мальчики. Вот, розовый это, я имя розовую пантеру, ее называю, ну, персиковая, рыженькая. И остался черный котик. Друзья, кому нужны котики, напишите мне, пожалуйста, на почту, я вам их даже привезу. Скоро зима, и я так за них переживаю, что они остаются. Конечно, понятно, что я кормлю, пою, но они остаются без дома и наверное пережил может кому-то надо напишите пожалуйста мне куда хотите напишите созвонимся приедете выберите возьмите очень красивый котят надо было мне фотографию. это я про благотворительность в общем у нас есть тут мы уже раздали сам малюсеньких раздала Там... Каких-то разных котят было много, но вот три таких уже чуть подросли кот, котенка они вот будут для вас долгими зимними вечерами, очень очень хорошие Кошки это тигры. Тигры для многих являются полезными божествами, кстати. Ну, Коль мы про кошек начали говорить, сейчас, сейчас я вам скажу, кому бы кошечку-то взять лучше в этом году. Но вообще, для кого кошки. Вот для меня и для мужа, например, я один для меня. Инский огонь. Для меня кошки полезный бог. Муж янская земля, для него тоже полезный бог. Еще у нас для тех, кто инский, инское дерево, для вас тоже кошки полезный бог. Для генов янского металла кошки тоже полезный бог. Так что товарищи из Москвы. Гены, Дины, Вул и кто там еще? И, и. А, Отзовитесь. Помню уже котеночек, давайте пристроим котя. Для кого синий элемент денег? Елена пишет, вам точно нужно взять этих котят. Будут для вас талисманом. Кстати, да, еще год рождения котенка он тоже несет, несет, э, понимает, руку. Кто понимает? А -а -а. А что такое поднимает руку? Вот. А, поднявшие руку участники. А что мне с вами нужно сделать, Елена? Э, так, так, так, так, так. А что нужно сделать? Кто поднимает руку? Это мне что нужно с вами сделать? Я просто сама не знаю. Так, вот... Ольга, давайте. Вот что я должна сделать? Поднимают руку, и я должна. Это что, вот если я нажимаю на Ольгу поднять руку? Поднявшие руку участники. Ольга. Так, подождите, я понимаю, что там кто-то спешит, но мне просто хочется. Ольга Ли, я на... нажала и на рупор, и вы куда-то улетели. Короче, друзья, всем, кому нужны котята, наверное, хотят задать вопрос. Так, вопросы. Вопросы задают вопросы. А, не, нечаянно поднимает руку. А, вопросы там есть. Ну а вопросы я сейчас тоже не буду успевать читать, пока сюда все подпишите. Друзья, котят, кто хочет, напишите мне, пожалуйста, на почту, и мы с вами, я вам дам свой номер телефона, мы с вами созвонимся и вы ко мне приедете. У нас коттеджном на поселке они. Или я вам их привезу куда хотите. Когда идет конференция, поднявшим руку дают слово. Вот я тоже, Анна, так подумала, что-то, я не знаю, у нас есть новый функционал в комнате. Вот давайте, Луиза, вот вы подняли руку. Оба! Вот я нажимаю, и человек улетает. Я, я, я не знаю, что это значит. То есть я потом узнаю модераторов. Вот а, Алена а, подняла руку. Алена, что вы хотели у меня спросить? Я вижу эти ручки, а что делать, Я не знаю. У меня дома еще 15 уличных. Ой, Ольга. Ох. Вы знаете, у меня просто астматический оказался уже на кошек. Я бы себе чувствую, тоже бы все забрала. Мне свою-то муську надо, вот сказали, отдавать. И у меня на них оказался аллерген астматический. Но ну, я сказала, что я с муськой не расстанусь. Вообще-то, ребенок кое куда я дену? А, а Уиза, я проверяла, что это такое. Я Янская земля. Ольга, понятно. А, понятно, поэтому столько кошек. Я пропустила полезного бога для земли и Кошка, котенка надо забрать у меня. Больше я ничего про ваших полезных богов не рассказывала. Всем любопытно, что за кнопочка. Вот и пробуют. Все, я теперь поняла. Ладно. Дерево Ян кот полезен или собака, янскому дереву собака полезна, да. Муская звездушка, красотка, точно. Так, ну что, друзья, значит, смотрите, положительное, отрицательное, конечно, все зависит, насколько для вас положительна вода, ну это мы с вами можем разобраться только, если вы придете к нам, будете учиться, потому что есть нюансы все-таки, которые просто так не ответишь, не видя карту, да? Друзья, любимая наша с вами традиционная история согревания денежной звезды для новичков быстро говорю что нужно сделать нужно найти нужный сектор нужное время и поставить свечку таблетку поставить где-то на расстоянии 60 там, в районе метра от земли конечно не бросайте эту таблетку там, лучше ее в какой-то тазик с водой не бросайте ее без присмотра она должна и нужно поставить греть Нужно обязательно какое-то желание материальное загадать, и, собственно говоря, оно сбудется. Ну как сбудется? Это, как знаете, это как у некого ангела-хранителя мы просим дать нам какую-то материальную поддержку. Вот этот ангел-хранитель захочет вам сразу ответить, или захочет, чтобы у него 10 раз попросили, или захочет, чтобы 25 попросили. Неизвестно. У кого-то сразу отвечает, у кого-то с третьего раза, у кого-то с пятого. Вот точно также же с этой согреванием денежной звезды. Есть время, есть желание погреть. Подум... Только... Тоже не так, что ой, хочу, чтобы мне свалился миллион долларов. Ну нет, ну подумайте, откуда он должен прийти миллион долларов, вот знаешь, что там бабушка при смерти, у нее есть миллион долларов, что вот хоть бы она оставила мне, да. Ну, хоть бы она, конечно, прожила еще долго, но все-таки вот, взяла бы мне там какая-нибудь троюродная бабушка из Америки и прислала миллион долларов. То есть вы хотя бы продумайте путь, откуда должны, должны прийти деньги, да. Итак, значит, в ноябре. Что мы будем греть? Нам нужно северо-запад 2 и 3. Что такое северо-запад 2 и 3? Это... Так, ладно, по оказалось. Таблица. Вот, нашла ее. Вот. Здесь будет видно, не видно. То есть это шаблон 24 горы. И в этом шаблоне есть сектора, и каждый сектор делится еще на три. Этот шаблон вы можете взять у меня на сайте. Вы заходите, сейчас я скажу раздел, как называется, расчеты, там же, где китайский календарь, и в самом низу будет шаблон 24 горы. Там можно скачать этот шаблон, его нужно будет наложить на вашу квартиру, дом, комнату, и найти сектор запада. И там будет сектор Запад 1, Запад 2, Запад 3. Вот вам нужен Запад 2 или Запад 3. Дальше вы берете числа. Это 10 ноября, 12 ноября лучшее время для начала согревания. То есть вы в этот, в этот час загадываете желание, проговариваете, можете записать его рядом с этой свечой поставить. И ставите свечу. Да? То есть это должен быть час либо змеи, либо свиньи. А, не, это точно не должен быть э, час дракона Какое странный извините здесь что это улетело у меня не, не то время то есть это не точно должен быть не час дракона и кому не стоит э, проводить эту активацию людям которые родились в день дракона это 10 ноября. А, значит 12 ноября в час лошади нельзя начинать эту активацию и тот кто родился в год лошади в какие дни ой в какие часы крыса бык тигр обезьяна петух здесь часы написаны но я это все еще делаю перевожу по солнечному календарю для своего города сейчас покажу как это сделать дальше 24 ноября 30 ноября 6 декабря Здесь лошади нельзя будет 24 ноября и 6 декабря, да, и час лошади, а здесь для крысы и час крысы нельзя. Время вы видите. Все это будет у нас на сайте. Сейчас можете сфотографировать, можете сделать скриншот, можете запомнить, как перевести. Вот вы решили 6 декабря погреть денежную звезду, и вам нужен э, час дракона. Да, час дракона вы берете с 7 до 9, но вы можете не просто его брать, можете просто взять. Разные школы делают по-разному. Я перевожу в калькулятор солнечных двух часовок. Все там же на моем сайте, раздел расчеты, калькулятор солнечных двух часов. Вы сюда заходите, вбиваете свой город и смотрите, когда к вам приходит дракон. Например, ко мне в Москву Дракон придет не с 7 до 9, а он придет с 7.30 до 9.30. То есть с 7.30 до 9.30 я ставлю свечку, загадываю желание, жду исполнения. Все, друзья. Татьяна, сейчас у нас будет прогноз по фен шуй Татьяна, а здесь ли ты? Откликнись. Приходи к нам на прогноз по фэн-шуй, по летящим звездам. А я пока посмотрю в чат. Татьяна здесь. Ну, мы ждем Татьяну. Далее, где можно по стихиям почитать? Э, подходит кошечка, собачка, рыбка, лептичка. Да нет, нигде у меня вот надо будет, кстати, такую статью. Я такую статью делала, у меня в Инстаграм была она недавно. Таня, выходи, выходи, не, не стесняйтесь. Я, я сейчас уйду. В Инстаграме была «Кому как полезны кошечки». Да, посмотрите в Инстаграме у нас. Э, через Опять же при, пришли на наш сайт. У нас с нашего сайта есть все кнопки на все соцсети. Там одноклассники, не знаю, у нас наверное по-моему уже одноклассники. У нас там есть вконтакте, фейсбук, инстаграм, э, ну телеграм только вот в таком, в одну в одну сторону и ютуб э, канал. Раня, привет, давно тебя не видел. Привет. Ну все, я ухожу, в свои полтора часа уложилось так что хорошего тебе вечера. Спасибо, Наташа.